Всем привет, с вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня я хочу с вами затронуть такую тему, которая сейчас очень болезненна во всем мире, не только в России и в Украине. Это то, как сохранить свой бизнес в сложившихся условиях и, тем не менее, все равно приумножить свои доходы. Или же создать новый бизнес, новое свое дело, если вы эмигрировали. А, да, понятно, мир меняется, стабильного нет ничего в этом мире, но то, что происходит сейчас, это, ну, так сказать, назревшая ситуация. Не будем сейчас политически или как-то экономически ее рассматривать глубоко, к тому же я не политик, <laughs> не экономист. А, я тот человек, который работает именно с точки зрения а, глобальных процессов, Именно там, где живут и взаимодействуют сущности. Если вы думаете, что в мире сейчас идет война между нациями, да, там, странами, то вы глубоко ошибаетесь, потому что война идет между сущностями, между эгрегорами. И если вы до сих пор еще думаете, что вашей жизнью управляете вы сами, то вы тоже ошибаетесь, извините, но придется вас разочаровать. Потому что вами управляют именно ваши сущности, которые пришли с вами из прошлых жизней, которые вы подцепили в своем роду, в котором родились, которую вы пригласили и подцепили в этой жизни уже своими поступками, своими страхами и так далее. Значит, что касается бизнеса. В данных условиях понятно, что... Происходит тот самый форс-мажор, тот самый коллапс, да, когда пунктик договора на случай форс-мажора, все отменяется и так далее. Понятно, что сейчас отменены многие, сделки рушится, Ну, в общем, что об этом говорить, вы и так все это знаете. Как с этим быть? Что с этим делать? А, смотрите. Я сейчас обращаюсь именно к тем, кто терпит убытки, к тем, кто терпит ну, поражение, так скажем, да, те, кто м -м, испытывает на себе этот кризис, эту острую ситуацию очень больно. Выдохните, да, для начала выдохните и успокойтесь. А вторым пунктом давайте с вами поймем, что все, что происходит сейчас, это циклично. Если мы посмотрим психологию вообще человека, то для него кризис, он необходим. И очень часто кризис является, будь то это война, или пандемия, или еще что-то, там чума раньше была, да, всегда является какой-то отправной точкой, и отделение зерен отплевел. Да, то есть кто слабый, тот умирает, кто сильный выживает и так далее. Мы, я сейчас не беру градации психологических манипуляций между странами, между лидерами, между людьми и так далее. Я сейчас говорю просто об очень таких обобщенных вещах. Если сейчас у нас в мире происходит такая ситуация, Соответственно, для вас, для нас это большая возможность. Почему я люблю работать с бизнесменами, с предпринимателями? Потому что эти люди, они в принципе любят риск, они в принципе ставят перед собой большие цели всегда даже которые кажутся, например, недостижимыми, они все равно их достигают. Это очень сильные люди, ответственные люди, и я сама такая же. Поэтому я готова вам помочь, и я хочу вам помочь, и сейчас вот этим видео я хочу вам рассказать очень важную суть. Суть вообще всех вещей, которые происходят в мире. Вы должны понимать, что вы, как физическое тело, это всего лишь малое проявление вас. У вас есть еще различные там тонкие душа, дух и так далее, и самое интересное, что у вас есть подсознание. То самое, то самое составляющее, самая составляющая, которая управляет вообще всей вашей жизнью и в которой нет прошлого и будущего, и все происходит прямо сейчас. И ему не важно, какое сейчас надето на вас платье, мужское или женское, бизнесмен вы, или домохозяйка, в каком веке вы живете, неважно, все происходит здесь и сейчас. И в этом подсознании живут ваши части, части психики, если вы еще не знали, можете, опять же, научно уже доказано, что психика человека состоит из частей. Пожалуйста, научного материала дофига, если вы как бы сомневаетесь, можете изучить. И вот эти все части, вот эти все сущности, вот эти все привязанные духи, а кто такие привязанные духи? Это умершие родственники, например, или это какие-то умершие бомжи с улицы, когда вы мимо проходили, кого-то пожалели, и он в вас вселился, а потом вы думаете, какие-то странные у меня привычки, или, ну, в общем, окружающие замечают за, вам, за вами что-то не то. Фрагменты сознания существуют, очень часто в людях живут фрагменты сознания мамы и папы, которые очень переживали, когда человек был маленький. И они очень ну, плохо влияют на вашу жизнь, потому что в вашем теле должны жить только вы. Ваш дух, ваша суть. Да? И тогда в этом случае вы управляете своей жизнью. Но такого в этом мире, к сожалению, один ну, процент. Потому что внутри них они управляют сами своей жизнью, они стоят у руля. В вашем же случае, в случае 99% вообще, населения всей Земли у руля стоят именно демоны, именно сущности, всякие там привязанные духи и так далее. И вы это можете в своей жизни наблюдать. Каким образом? Что у вас постоянно какие-то препятствия. Все рушится, усугубляется и так далее. Ваше, так как ваше подсознание оно влияет на 99, у кого-то разные есть. Кого-то есть 95%, 99%, год, вообще процентов есть данные, что подсознание управляет вашей жизнью. То если вы туда даже никогда не заглядывали, то, собственно, ну, удивляться, почему у вас такой трешак по жизни, да, например, постоянно. Что-то не так с прибылью, да, с деньгами, либо там она куда-то уходит, либо приходится там налоговой большую часть отдать, либо там сотрудникам вы отдаете, у вас ничего не остается, либо какие-то проблемы там с лизингом, проблемы с банками, с кредитами, короче, вот этот весь трешак, либо срываются контракты, придут партнеры, да что угодно можно вот это все перечислять. То здравствуй, приехали. У вас там целые вагоны, маленькая тележка, этих пассажиров сущности, как я называю. Чем они опасны? Они едят вас, они едят вашу жизнь. То есть вы болеете. Вы переживаете, вы очень рано сидеете, стареете и рано умираете. У мужчин очень часто, извините, скажу, как бы проблемы с потенцией, да, уже в раннем возрасте именно у бизнесменов, у тех, у которых там всякие вот эти сущности, подселенцы, потому что они едят буквально вас, они едят прям даже ваше тело, чтобы вы понимали, и вы из-за этого болеете. При этом вы еще каким-то образом умудряетесь делать бизнес, тянуть на себе там всю вот эту махину, ну, привет там, в 50-60 лет, как бы, ну, о чем мы как бы говорим, статистика подтверждает, к сожалению, тем более в России. Россия вообще страна чудес. Что получается, пока в вашем подсознании живут ваши. Друзья, в кавычках, да, вот эти все. А еще, кстати, что очень интересно, ну ладно, своих-то демонов вы, допустим, притащили из прошлой жизни, да, которые вам не дают деньги зарабатывать, там мешают, выполняя э, функцию защитную. То есть еще такие родовые демоны, целые кланы, которые живут в ветках и выродились, например, в том роду, где э, был э, целый, э, ну, в общем, где раскулаченные были, да. И там уже сто процентов висит, эта программа функционирует, что деньги нельзя иметь, потому что тебя за них убьют, раскулачат и так далее. И все. И сколько ты бы ты там ни старался, у тебя эти деньги как сквозь пальцы, они у тебя не остаются, либо они на бумаге, или у тебя их отжимают, таким образом тоже раскулачивают. Поэтому смотрите, от этого всего нужно чиститься и избавляться. Да? Иногда человек на 70-80% на его вот это подсознание, психика, состоит из вот этих э, паразитов, да, так скажем. И тогда, конечно, очень сложно э, этому человеку приходится, потому что когда идет вот эта чистка, человека может элементарно болеть тело. Он может... Э, ну, то есть все проявления там, отравления, гриппа и так далее, это вот все может быть. Почему? Потому что... На клеточном уровне да, даже уже меняется его физика, меняются его нейронные связи, рвутся те, которые были связаны с демоном. ну И соответственно, чем мы там заполняем, а уже чем, чем хочет человек. там Создаем новые самостоятельные сознания, которые уже ведут совершенно к другой жизни. И это все занимает болезненный процесс, но зато потом у вас совершенно другая жизнь. Вы здоровы, вы успешны, в какой бы стране вы ни находились, у вас э, реально прет, потому что вы управляете своей жизнью. Потому что что такое вообще деньги? Деньги это ваша жизненная энергия. То есть э, либо она утекает кому-то другому и ее поедают таким образом сущности, да, там, ну, в общем, через ваши эмоции и так далее, либо она остается у вас и служит вам, и вы ее аккумулируете, эту жизненную энергию свою вкладываете, взращиваете, и, соответственно, получаете. Результаты, ваши плоды. Поэтому что я могу предложить? Я помогу предложить вам, бизнесмены, предприниматели, руководители крупного звена, пройти мою программу Ясная жизнь, которая основана именно на том, что э мы э будем с вами очень <laughs> дотошно и очень так, до блеска, да, так скажем, чистить ваше подсознание, э выстраивать новые ваши нейронные связи, <coughs> заводить новые части. И таким образом вы совершенно полностью трансформируетесь и выйдете на свой уровень жизни. Мы почистим все ваши родовые вот эти... Чем еще вот эти демоны опасны? Они в ваших детей вселяются. То есть они в ваших супругов через секс переходят. да, И любовность там и так далее. То есть это такая зараза очень ну, мощная. Ну что, всем тем, кому интересно изменить свою жизнь даже в ситуации кризиса даже в военных условиях напомню что для кого-то война это беда а для кого-то это очень успешный и жирный бизнес поэтому палка о двух концах вообще вся жизнь палка о двух концах и в зависимости от того на каком конце вы такая у вас и жизнь а я всех а, жду всех готовых <laughs> и всех решительно настроенных ну а так, я всем вам желаю ясной жизни, где бы вы ни находились. Так или иначе, мы переживем, надеюсь, переживем все эти события. Ну а если же и не переживем, то, как говорится, есть такая очень интересная притча. Бог сидит на небесах, перед ним открыт компьютер, ноутбук, а на экране написано «Человечество», и его палец тянется к кнопке «Delete». Ну, а дальше уже, как говорится, пусть ваше бессознательное само сделает... Вывод. До встречи на консультации. Пока-пока.